Кто на меня пойдет, блядь? Кто на меня пойдет, блядь? А нахуй. Ну, сука. Кто на меня на... пойдет, тот получит удар. Удар в винт -чугун. Сука, надо. Кофейный убийца, надо. Сука, кофейный убийца, на нахуй. Сука, нахуй. Сука, нахуй. сука, сука, блять. Сука, блять. Сука, блять. Скай, нахуй, нахуй, блять. Не надо спорить со мной. Не надо спорить со мной. Ты ждешь, что это все хрепер ждет если они будут со мной спорить